Всем привет, друзья, на обзоре биржа Bybit. Посмотрим сейчас интерфейс биржи, посмотрим, что здесь есть интересного, как мы можем здесь зарабатывать с вами и самое главное, что до 14 там, ноября, кто успеет, смотря когда вы смотрите это видео, вы можете получить двойной бонус за регистрацию на халяву просто 40 долларов. Они вам упадут на деривативный счет и я вам покажу, что вы с ними можете сделать. Кому это интересно, присаживаемся, поехали. Итак, у меня самого э, дошли руки только до биржи Bybit. Давно я хотел зарегистрироваться, много уже... Плюшек потерял, да, они тут проводились сумасшедшие, прям розыгрыши. Были возможности заработать их токены огромные, и деньги они раздавали. Но ничего страшного, все деньги все равно не заработаешь, поэтому будем сейчас пользоваться теми плюшками, фишками и возможностями, которые дают они сейчас. Переходите по ссылке с моего телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь обязательно, всю информацию сначала я даю и там, потом транслирую на YouTube, чтобы не пропускать. Либо под видео в описании нажимаете на ссылку, у вас появится вот такая картинка, нажимаете «Зарегистрироваться». Ну и по стандарту пошло-поехало, берете, вводите свою почту, придумываете пароль, одна заглавная большая буква, ну и дальше буквы-цифры. Нажимаете «Согласен с условием» и далее подтверждаете через почту и вы уже на бирже. Собственно, вот так она выглядит. У нее настолько простой и понятен интерфейс, но она... Ну, не сказать подойдет даже бабушкам просто реально очень простая ничего нет сложного ничего лишнего поэтому пару нюансов что вам нужно знать для того чтобы там купить продать монету как торговать и что вы можете заработать участвовать в их лоунчпадах лаунчпадах потому что мы помним bnb запустила лаунчпады okex есть лаунчпады это очень хорошо влияет на их токен и токен растет, и вы получаете халявные монеты. Так вот, здесь тоже есть собственный токен бит, который по цене очень дешевый. У него есть возможности для роста. Мы его можем прикупить и также само получать бесплатно монетки, которые проектов, в которых будет выпускать эта биржа. Но для того, чтобы это сделать и участвовать в этих лаунчпадах, для начала вам нужно зайти в аккаунт и безопасность. Итак, дальше вам нужно будет пройти верификации. Вот здесь, видите, верификация QS. Нажать просмотреть. И для участия во всей этой движухе вам нужно пройти верификацию. Здесь стандартная ID-карта. Я проходил по загранпаспорту. Фотка загранпаспорта и э, верификация личности. Они сразу сканируют ваше лицо через компьютер, телефон, без разницы. Очень быстро, за пару минут меня верифицировали далее здесь уже для своей безопасности устанавливаете но ну, рекомендую ли sms аутентификацию через мобильный телефон или google антификацию а mail идентификация это хорошо но я считаю для безопасности все же этого недостаточно причем что касается вывода и ввода, это все-таки ваши деньги также эта верификация она обязательно по условиям чтобы вы получили вот эти 40 долларов за регистрацию на счет да то есть вы получите 40 долларов и я получу 40 долларов. Это вот здесь написано. У них вдвое больше реферальный бонус. Если нажмем начать. И здесь все расписано. Что с 1 ноября в течение двух недель они удваивают вознаграждение. Пригласителю 40 баксов на счет и приглашенному 40 баксов на счет. Все эти деньги упадут на счет деривативов. Сейчас я покажу как Ими будет пользоваться так вот помним да первое что нужно чтобы получить деньги пройти верификацию и второй немаловажный момент нужно нажать spot аккаунт здесь взять пополнить счет депозит нажать и ввести сюда к примеру usdt рекомендую сеть trc20 Нажимаете ⁇ Информирован ⁇ у вас появляется кошелечек, копируйте, переводите сюда трц 20 Я переводил там 208 долларов. Обязательно вам нужно пополнить счет хотя бы как минимум на 200 долларов. Ну, сделайте там 201. И на спотовом рынке, вот видите, спот, нажимаете сюда спот, сделать хотя бы один трейд. Я этот трейд сделал какой? Я купил ихнюю монету бит на все эти 208 долларов. Теперь у меня есть определенное количество монет. Я сделал все условия и получу, естественно, 40 долларов на свой счет. И плюс вот эти монетки бит, они мне нужны, чтобы участвовать в их лаунчпадах, пулах, которые позволяют приумножать другие монетки, а токен ихний, как плюс, еще и растет. На спотовом рынке это очень просто сделать, купить их токен, вот интерфейс практически как везде. Здесь, вот, видите. Слева здесь, если будет там биткоин у вас стоять, не знаю что, вы просто находите вот бит, либо убиваете, здесь просто прописываете. И вот здесь у вас уже на счету будут деньги, здесь вы можете выставлять лимитный ордер, да, по которой цене вы хотите купить. Хотите сразу, к примеру, то берете, выставляете, вот здесь рыночный ставите, берете ползуночек и на всю сумму нажимаете купить. Вот, купили монетки, ну и по условиям той акции, если хотите, вы можете сразу их взять. вот. И продать да там по рынку те же 100 процентов все продали совершили вот это действие и 40 долларов в течение там 7 дней на счет дериватива вам упадет но я токены продавать естественно не буду потому что я буду участвовать в лаунчпаде сейчас чуть более подробнее дальше покажу э, упадет сюда на деривативный счет это то же самое фьючерсы да знаете на Binance. вот вы нажимаете э, деривативы и здесь это игра уже с плечами, они более рискованные. Вот, к примеру, как торговать? Вот упало вам 40 долларов, вы их забрать не можете. Вы можете забрать только ту сумму, которую наторгуете за эти 40 долларов. Поэтому я рекомендую найти хороший момент, хорошую точку входа на любую из монет. К примеру, возьмите, что вам там нравится или что будет по рынку очень в, на хорошем сетапе, что может э, дать там хороший рост. Выбирайте, что здесь есть на фьючерсах. Да? Берем там, к примеру, нравится вам XRP. Взяли XRP, Ripple. Вы думаете, она там будет расти там к 2 долларам, может вырасти. Вы здесь берете, вот где кросс маржа, ставите изолированный. Обязательно, ребята, обязательно. Если вы умеете торговать, вы понимаете, что здесь десятое плечо. Чем выше там плечи, тем больше риск, да, что вас выбьет, вынесет, если вы не поставите стоп. Поэтому здесь я с торговлей учить не буду. Я рекомендую просто взять плечо там, второе или максимум третье. Ну, пускай даже максимум там, пятое, к примеру. Да? Поставите плечо и на вот эти 40 долларов, там, что у вас будет, вы просто поставите вот максимум и открыть лонг. То есть, если мы понимаем, что рынок хороший, есть хороший сетап там, по Ripple или другой монеты, открывайте лонг, и вот та прибыль, которую вы будете фиксировать, то вы ее сможете выводить. С 40 долларов наторговали, там 200, к примеру, пожалуйста, забрали, вывели, 160 долларов ваши. Вот так эта история работает. И теперь переходим дальше. Что у них есть, это лаунчпад. То есть, лаунчпад, как мы знаем, это токены биржи, так как мы на Bybit, то это токены BIT ихней, да. Мы берем вот сейчас через 6 дней какой-то проект Ген, да, я там сильно не разбирался. Но через 6 дней мы можем вот эту всю историю застайкать свои токены, вложить пул, да. И нам будут потихонечку накапливать вот эти токены проекта GEN. Поэтому я решил эти токены оставить, и вот эта история с лаунчпадами, проекты постоянно будут новая и новые появляться, они у меня эти токены будут для того, чтобы я размножал там другие токены и, ну, грубо говоря, на халяву получал токены другого проекта и потом их продавать, неважно по какой цене, будет хорошая прибыль, хорошая прибыль, маленькая прибыль, и на том спасибо. Поэтому это очень круто. Также... У них есть такой центр, как фай Что это означает У них здесь есть гибкий стейкинг, есть дуал майнинг, майнинг облачный майнинг. Ну, здесь гибким там, проценты там поменьше. И у них есть пулы очень интересные тоже э, с очень высокими э, наградами временными. То есть вот здесь добавить стейкинг мы можем на сколько тут, по-моему, на неделю. Ну, там, правилах там надо почитать, неважно. Э, вот. Что они здесь пишут? Самое главное, что мы байбит свои токены, если добавляем какой-то стейкинг, то отсюда токены можно вывести в любое время. Поэтому там 6 дней до еще до лаунчпада я беру, вот смотрите, у меня есть биты. Я сейчас хочу получить битпул и вознаграждение буду получать в токенах вот эти ВУ, если правильно я называю. Что нам для этого нужно сделать? Видите, годовой процент 400%, поэтому ну, занесу, пусть там неделю покрутится. Но здесь, чтобы вам найти свои бит, они на аккаунте спотовом, вам, да, а здесь нужно BiFi центр. Вам нужно нажать вот здесь, перевести кнопочку. И видите, Спот аккаунт фай Нажимаете. Все, подтвердили перевод. Есть. Заходим обратно сюда. Обновляем страничку. Добавить. Вот, видите, уже у меня на счету токены появились. И нажимаем. Участвовать максимальное количество. И здесь нужно почитать условия обслуживания. Давайте посмотрим, что они здесь предлагают. Выделили призовой фонд, да. И что они пишут? Что Bybit Launch Pool. Очень рада принять у ву, Так что вы можете продолжать зарабатывать на своем кошельке бесплатно. Да, все верно. С 10 ноября, видите, до 30 ноября мы можем здесь э, стейкать свои биты и получать токены ву мне это нравится тем более свои токены смогу забрать в любой момент и потом уже буду участвовать в лаунч паде это очень классная история что токены не валяется без дела а приносит нам доход поэтому нажимаю макс нажимаю согласен и нажимаю начать все успех ребята застайкали Здесь вы можете почитать то, как идет распределение этого токена. Здесь, кстати, можно пройти викторину и получить больше вознаграждения в этих токенах ВУ. Вы можете поделиться в соцсетях за распространение. Между всеми участниками тоже будет определенное количество токенов выдаваться. В общем, здесь полистать, почитать возможности для заработка на этой бирже, ну просто огромное количество, поэтому ну, просто рекомендую как минимум ознакомиться, если вам заходит такая история. Регистрируйтесь, получаете на халяву 40 долларов, пока есть такая возможность, и пользуйтесь с их токеном бит для заработка ну, в лаунчпулах, там, лаунчпадах, почему бы нет. Кстати, очень важный момент, как вывести с лаунчпула? Чтобы вы не запутались, мы же привели средства вот этот э, Wi-Fi центр. Вам нужно э, нажать, видите, ордера, ордер фай, Дальше. Вы вот здесь листаете, ищете Launch Pool. Нажимаете сюда. И вот здесь у вас показано, что у вас застайкано, видите, 70, практически 71 токен бит. Чтобы забрать, нажимаете здесь забрать, вводите сумму, сколько вы хотите забрать и нажимаете забрать. Все. И потом сразу с этого Wi-Fi центра переводите на Spot и дальше либо торгуете, либо залетаете в лаунч-пал вот гена, да, который будет через практически 7 дней. Поэтому, чтобы 7 дней не валялись токены, я их туда закинул, вытяну, закину сюда, потом обратно туда и пусть размножается. Реально. Интересная история, потому что Binance это хорошо, Окекс это отлично, супер тоже. Но вот Binance, к примеру, очень дорогой для большинства людей токен. И чтобы получать какое-то определенное количество токенов на лаунчпадах, лаунчпулах, там нужно иметь ну как минимум там 20 BNB, 10 BNB. Это... Ну, цена BNB 600-700 долларов за одну единицу. Понятно, что получаем сущие копейки. Если вы хотите поучаствовать там на 500 долларов, на 1000, то это, ну, прям ерунда. Здесь чуть другая история. Токен, ну, очень дешевый, 3 доллара. Поэтому и есть куда расти, и плюс возможности для заработка ну поболее. Будете ли вы пользоваться этой биржей или нет, буду рад почитать в комментариях. Если это видео было полезным, поддержи лайком. Подписывайся на YouTube канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь колокольчик, а на этом у меня все, друзья. Всем я желаю удачи, всем профита, всем пока.